Рыбку съесть и нахуй съесть. У меня ни одного куска рыбы нету. Эй, ведь ну душа. Най. Ты Ну смешно. Нет, почему Я Гей Что? ты Стой, смотри, камера, камера, посмотри Иса, скажи привет адель привет скажи привет адель. я тебя люблю скажи нет нет нет нет, а, нет. давай иса скажи нет. адель я тебя люблю скажи привет скажи адель привет салам баха привет скажи ой нет не хочу. Ну, скажи. Ой, зачем не адель Что это было? What? Ну, я немного описал на <laughs> тебя. <laughs> ты чё, бля, Ой, Ты наскал на мое лицо! Ну, это прикол <laughs> такой! Ты вообще сыт на людей! Какой прикол? Ну, вот, смотри! Это был пранк! Боже мой! Я подумала, что ты реально сделал. Нет, конечно, ты что? Ты чуть не убила меня. Я бы убила тебя. Ладно, все, blood, Can you relax? I'm a scat man! Can you relax? <смех> Внимание, черный ящик! В твоем мире живут только пони, они питаются радугой и какают бабочками. Это замечательно, хотя немного странновато. <реклама> Любишь медок, люби холодок. Лиджи, oh. come on. Let's go now. <laughs> It's impossible. <laughs> He's not coming <laughs> home tonight, Luigi. mean on, come on, Сегодня я очень высоко, вот, вот я как высоко, я вообще летаю, мне кажется, если отсюда плюнуть, можно убить кого-нибудь харчой, мама мне сказала, если я пойду в армию, я буду очень серьезным, на что я хочу ответить, вот, Виганя. Да-да-да, дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой. Далай играм уже я. А мы идем в дьяволе. Я вам передам вот такую вот листовочку. Сегодня... Э, э, ну это... Э, или столько... Сторвози, твою! Сура! А! Поздравляю! не так ну вот реально что тут может быть не так но блять когда я вижу вот такую вот хуйню я понимаю что нас реально на нас реально там забивает кто-то хуй причем очень сильно и все там считают что мы были действительно здесь охуенные пацаны и дырки просверлим до конца сами это просто реально пиздец понимаете вот ну вот это вообще я предлагаю китайцам брать просто в коробку вкладывать блять вот такую квадратную чушку из чугуна и напильник зарабатывает Китайские цилиндры, чтобы они стали японскими. Заебись. Ну что, одна дырка у нас уже есть. Давай на одну шпильку захуярим. И хватит? И хватит.